doo doo doo doo doo Зловещая музыка, зловещая музыка, зловещая музыка Всем привет и добро пожаловать на мой канал Сегодня вас ожидает видео, посвященное Хэллоуину И да, пускай у нас в России не сильно жалуют этот праздник Потому что это все от лукавого Но нет, это просто повод прикупить себе какой-то костюмчик и быть красивой В общем, сегодня мне пришла, как мне показалось, очень хорошая и классная идея Которая вам понравится Потому что в моей голове она смотрится круто И я бы сама такое видео посмотрела Суть будет такова У меня есть колесо Фортуна, с которым вы уже неоднократно знакомились в моих видео Я снимала макияж при помощи колеса Фортуны Выбирала себе что-то еще при помощи колеса Фортуны А, она управляла моим днем Если вы не смотрели это видео, то рекомендую вам их тоже посмотреть Ну а сегодня, так как у нас на пороге Хэллоуин Я думаю, что вы догадались, что можно сегодня ожидать Я сегодня буду при помощи колеса Фортуны выбирать себе образ на этот день Всего будет 5 раундов, первый раунд это будут волосы, второй раунд будет с моим лицом, третий раунд будет аксессуарами для волос, четвертый раунд будет аксессуарами для прочего, например, рук, ног и так далее, и последний раунд, завершающий, будет выбор того самого костюма. Я надеюсь, что получится очень интересный образ, правда, не знаю, но и это меня интригует, надеюсь, что и вас кстати, вы наверняка заметили вот эти цветные бумажки, которые я приклеила к колесу. Если выпадает какой-то такой цветной сектор, то это значит, что я беру бумажку такого же цвета, что и этот сектор, и читаю, что же на ней написано. Я уже подготовила парики для этого раунда, они абсолютно разные, и это далеко не все, потому что некоторые позиции для меня точно такой же сюрприз, как и для вас. Поэтому давайте крутить колесо. И начнем. Выпал зеленый цвет Давайте поднимем карточки и посмотрим, что это за зеленый цвет Прикиньте, будет как смешно, если зеленый Это зеленые волосы Надеюсь, что нет Волосы клоуна Такому жизнь меня не готовила Вы же знаете, что такое волосы клоуна Волосы клоуна оказались непривычного цвета Фиолетового Блин, это что такое? За жабком мономаха? Что это такое? Офигеть, я себя чувствую кудряшкой с не такие мягкие У меня, конечно, во время съемки этих видео скапливается очень много барахла И я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, то, что мне приходится избавляться от этого хлама по большей своей части Потому что они просто-напросто уже не вмещаются в мои шкафы А совсем скоро, 11 ноября, стартует главная распродажа года на AliExpress. Кстати, я вот сама на распродаже планирую купить себе очень много яркой одежды. В том числе, я уже присмотрела несколько новых костюмов для моей рубрики «Один день как». -то». Попробуйте угадать в комментарии, какие новые персонажи у меня появятся в этой рубрике. Обязательно пишите в комментариях. Ну и так как я планирую обновлять свой гардероб, то от этого можно избавиться. Давайте с вами посмотрим, как этот костюм летит с высоты. Денису тоже пора обновить свои старые гаджеты. Вы только посмотрите, сколько всего. Смартфоны, защитные стекла, наушники. В общем, здесь очень много всего и есть что купить для Дениски. Заходите на сайт по ссылке в описании и обязательно что-то присмотрите для себя, потому что скидки будут нереальными А еще у меня есть для вас промокод ALISELL10, который вам дает скидку в 10 долларов при покупке от 100 долларов Распродажа будет уже совсем скоро, так что не забудьте про нее, ссылочка еще раз напоминаю в описании У меня есть вот такие вот штуки для лица, которые могут на мне и оказаться Так что давайте сейчас во втором раунде посмотрим, что же мне выпадет Достаю снова карточки, ищем здесь красный. Красный. Я вижу здесь красный нос и маску Человека-паука. Будет смешно, если красный цвет символизирует что-то из этого. Посмотрим. Нос ведьмы. Серьезно? Серьезно? У меня будет нос ведьмы? Я ожидала что угодно, но не вот это вот. Это колесо, оно меня хочет уничтожить. Фу, он воняет пишите в комментарии насколько я сексуально по 10 бальной шкале следующий раунд это аксессуары на голову надеюсь что я не поврежу свою прическу у меня есть тоже достаточно большое количество аксессуаров все они абсолютно разные и мне уже не терпится посмотреть что же выпадет дальше потому что пока что получается я считаю самый лучший образ на Хэллоуин. Коты бесится. <с> зеленый цвет. Второй раз, мне, да, зеленый попадается? Рога. Да, образ обещает быть веселым. Ну что, как? Как оно? Нравится? Приступаем к четвертому раунду. Это прочие аксессуары. Четвертый раунд обещает быть веселым, потому что тут есть несколько предметов, которые меня, мягко говоря, смущают. Во-первых, это зеленые уши эльфа. Если они мне выпадут, они, мне кажется, просто идеально дополнят мой образ козла какого-то страшного, демонического. Или, например, если мне выпадет хвост. У меня ни разу не было хвостов, и я даже не знаю, как он крепится. Многие, наверное, могут состроумничать и пошутить на очень пикантную тему, но это вроде бы детский хвост для детей, так что идите нафиг. Можно что-нибудь нормальное? Желтого у нас еще, по-моему, не было с вами. Нет, нет, нет. Блин, да как так-то? Как так-то? Угадайте, что мне попалось. Вот это или вот это? Ваши ставки, друзья. Сделали? Тот, кто выбрал лучше, победил. Мне реально образ, образ какого-то козла. Получится сейчас. Ладно, давайте надеваем. У меня аж парик слетел от такой дерзости. Ну, все, я готова. Это же боюсь представить, как я сейчас смешно выгляжу. Но это не повод отступать. Остался последний пятый раунд. Это что же у меня будет за костюм? Кстати, в этих ушах я хуже слышу. Прием. Для этого раунда у меня есть костюм белоснежки. Костюм Чудо-женщины, который вы уже могли видеть в моих видео. Костюм Крика из одного из хорроров. Костюм Русалки, который мне пока что лень доставать. И изюминка на торте, это костюм Человека-паука. И как бы тут есть одна маленькая проблемка, потому что он для детей. И если он вдруг мне выпадет, я не знаю, влезу ли я в него. Но пора, время крутить колесо. Посмотрим, что же мне выпадет. да да да дам Синий. Да вы издеваетесь, серьезно? Да как так-то? Именно выпал тот самый костюм, который я больше всего не хотела. Человек-паук. Это пипец, я не хочу выходить. Давай же выходи. Я не хочу. Выходи. Это самый упоротый костюм в жизни. Мне никогда не было так неловко и стыдно. Этот костюм из-за того, что он детский, он постоянно натягивается и делает мне неприятно в причинных местах. Но вот что у меня получилось. Какой-то трольфа-челопук. Вот такая вот я накачана. У меня есть теперь кубики пресса. Немножко из-за кубиков увеличилась грудинка. Прям такая мощная стала. Пишите в комментарии, как вам мой образ. Да уж, я не ожидала такой подставы, если честно, потому что то, что я сейчас вижу, ну, это вы сами все видите. Хотя, не знаю, может быть, кому-то это и нравится, но этот эксперимент был точно очень интересным и крутым. Ну что? Как всегда получилось то, что получилось. Колесо фортуны меня явно не щадит и делает из меня вот что-то вот это вот. Если вы досмотрели это видео до конца, то пишите в комментариях хэштег трэллипук. Это значит, что вы досмотрели это видео до конца и я постараюсь все такие хэштеги пролайкать в своих комментариях на ютубчике. Ну и, конечно же, делитесь впечатлениями, как вам этот образ? Пошли бы вы вот так куда-то на Halo. Лично я бы, наверное, да. Почему? Это очень даже необычно. Кто ожидает увидеть Человека-паука в образе Тролли или тролля в образе Человека-паука. Мне кажется, никто. Поэтому это самый выигрышный образ, берите на заметку. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Поддержите меня лайком, если вы хотя бы разочек улыбнулись или посмеялись. Мне будет от этого приятно. Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока и до новых встреч!